Добрый день, уважаемые коллеги. Хотим представить вам нашу работу, посвященную молекулярной диагностике локальной распространенности опухоли в морфологически нормальной ткани, окружающей опухолевый очаг. Практическая значимость развития молекулярной диагностики, уточняющей локальную распространенность опухолевого процесса и стадирование заболевания, безусловно, так как это может служить дополнительным ориентиром при определении тактики после операционного ведения пациента. В этой связи актуальное изучение белка бета 3 уникальность которого как потенциального опухоли ассоциированного маркера заключается в том, что бета 3 практически не выявляется в нормальных эпителиальных клетках и лишь с низкой интенсивностью экспрессируется в эндотелиоцитах и макрофагах. Что касается эпителиальных опухолей, то, напротив, в ткани практически всех нозологических форм и образований выявляется высокая экспрессия бета 3 -болина. Поэтому мы сформулировали гипотезу и предположили, что выявление бета-тритабулина в визуально нормальной ткани, окружающей опухоль в очах, может служить показателем локальной распространенности заболевания. И таким образом целью нашего исследования явилась экспериментальная проверка гипотезы о возможности использования опухоли ассоциированного белка бета-тритабулина в качестве маркера локальной распространенности опухоли морфологически нормальной ткани, окружающей опухолевый очаг. В настоящем исследовании в качестве модели трансплантированной опухоли использовали рак легкого льюис, который с середины прошлого века является широко распространенной экспериментальной моделью метастазирования мышей. Опухоль интенсивно метастазирует гематогенным путем легких, метастазы легких визуализируются в разные сроки после подкожной трансплантации опухоли, в зависимости от прививочной дозы клеток и в 100% случаев упавших в в совокупности это позволило реализовать дизайн исследований, необходимых для проверки нашей гипотезы. А объектом молекулярного изучения явилась ткань метастаза опухоли в легкой, а также ткань легкого интактных животных и животных с трансплантированной опухолью легкого Льюис. Так изучено три группы мышей линии C57 Black и четыре типа исследуемой ткани. В первую группу составили интактные мыши, от которых была получена нормальная ткань легкого. А вторая группа включала мышей с подкожно трансплантированным раком легкого льюис. Мыши данной группы были забиты на 24 сутки после трансплантации, на данный срок в легких мышей уже визуализировались метастазы опухоли. И, соответственно, была возможность получить два типа исследуемой ткани ткань метастазов опухоли легкого и окружающих их визуально нормальную ткань. И, наконец, третья группа мышей, также с трансплантированной опухолью минус, но забитая на 11 сутки после трансплантации, когда в легком еще не определяются видимые метастазы, на процесс гематогенного метастазирования уже запущен. От данной группы мышей была получена визуальная нормальная ткань легкого. Экспрессию бета-тритабулина в исследуемых тканях оценивали иммунофлюоресцент медленным, ассоциированным с проточной цитометрией. В результате исследованы три показателя экспрессии бета-тритабулина. Во-первых, уровень экспрессии, доли специфических флюорицирующих клеток относительно контроля, то есть инкубации клеток только с вторичными антителами. Данный показатель отражает количество клеток, экспрессирующих бета-тритабулин в изучаемом образце ткани. Во-вторых, интенсивность экспрессии — это среднее геометрическое значение интенсивности флюоресценции клеток за вычетом показателя контроля. Биологический смысл э, данного показателя — это среднее количество маркера, экспрессируемого в расчете на одну клетку. И, наконец, индекс экспрессии — интегральный показатель экспрессии маркера, представляющий собой произведение уровня и интенсивности экспрессии β 3 Итак, результаты оценки экспрессии бета-тритабулина отражены в таблице. Первое, что необходимо отметить, в нормальной ткани легкого и интактных животных выявляется лишь незначительная экспрессия бета-тритабулина. Средний уровень экспрессии маркеров данной ткани составил лишь 13%, что соответствует данным литературы о тка... доле нормальной ткани легкого эндотелиоцитов и макрофагов, экспрессирующих бета тритабулин при этом важным является то, что интенсивность специфической фрежисценции в перерасчёте на клетку оказалась крайне низкой — 6 условных единиц. И как следствие, суммарный показатель экспрессии маркера индекс экспрессии бета-тритабулина нормальной ткани не достиг единицы. Последний факт также согласуется данными литературы о крайне низкой экспрессии бета-тритабулина в клетках эндотелия и микрофага. В совокупности эти данные указывают на значительность вклада экспрессии бета-тритабулина на нормальной паренхеме, результаты оценки маркера локальной распространенности опухолевого процесса ткани легкого окружающего опухолевого очка. Что касается опухоли, то метастатической ткани рака легкого льюис появлена наиболее высокая по сравнению с нормальной тканью легкого экспрессия бета-тритабулина по уровню экспрессии 46 против 13%, по интенсивности 117 против 6 условных единиц, и, конечно, по индексу 54 против 0,9 условных единиц. При этом различие между нормальной тканью легкого и метастазами опухоли легкого, по всем показателям экспрессии бета-3 табулина статистически значим. Первым подтверждением правомощности использования белка бета-тритабулина как маркера локальной распространенности опухолевого процесса стал тот факт, что бета-тритабулин выявляется в визуально нормальной ткани, окружающей метастазы в легком. При этом показатели экспрессии маркера существенно превышают значение нормальной ткани легкого интактных животных как по уровню экспрессии 27 против 13%, так и по интенсивности 27% против 6 условных единиц так и по индексу 7 против 0,9 условных единиц. Различие между всеми показателями экспрессии бета-3 статистически значит, что касается ткани легкого на 11 й сутки после подкожной трансплантации опухоли Льюис, когда в легком визуально не определяются метастазы, тут также выявляются клетки, экспрессирующие бета-тритабулин. Интересно, что показатели экспрессии оказались сходными с визуально нормальной тканью легкого окружающего, уже сформировавшийся на 24-й суд, метастаз. Так, уровень экспрессии 28 и 27%, интенсивность экспрессии 19 и 27 условных единиц, а индекс 5 и 7 условных единиц. Статистически значимой разницы между показателями экспрессии бета 3 табулина э, в двух визуально нормальных тканях нет. При этом все показатели экспрессии бета три табулина визуально нормальные а, превысили таковые для э, ткани легкого интактных мышей и по всем показателям выявлена статистически значимая разница между визуальной тканью легкого на 11-й сутки после подкожной трансплантации опухоли Льюис и тканью легких интактных животных. На данном слайде представлены количественные разницы показателей экспрессии бета-тритабулин между тканью легкого интактных мышей и тканью метастаза опухоли легкого, а также двух визуально нормальных тканей уровня. Синие столбцы это разница в уровне экспрессии рыжие в интенсивности, а серые в индексе экспрессии бета-тритубулина. Согласно предыдущей таблице, во всех изученных тканях уровень, интенсивность и индекс экспрессии бета-тритабулина выше, чем нормальные ткани интактных животных. Так, для тканей метастаза опухоли э, уровень экспрессии бета-3-табулина был выше более чем в 3 раза относительно нормальной ткани интактных животных, интенсивность экспрессии в 18 раз и, соответственно, интегральный показатель в 60 раз. Как обсуждалось на предыдущем слайде, разница между показателями экспрессии бета-3-табулина визуально нормальной ткани, окружающей опухолевый очаг, Сформировавшийся на 24-й сутки после трансплантации и визуально нормальной ткани без видимых метастазов на 11 сутки после трансплантации опухолей практически нет. И как следствие практически идентично различие показателей экспрессии бета-3 табурина относительно тканей легкого и интактных животных. Так уровень э, маркера одинаков, а именно в два раза выше, двух визуально нормальных тканях легкого, в сравнении с тканей легкого и интактных животных. Интенсивность экспрессии в 4,3 раза, а индекс в 8 и 6 раз. Отметим, что перечисленные показатели экспрессии бета-тритубулина, особенно индекс, существенно в визуально нормальной ткани окружающей опухоли в очах, визуально нормальной ткани без видимых метастазов на 11 сутки после трансплантации опухоли львиз в сравнении с тканью метастаза опухоли. Однако, еще раз подчеркну, что все показатели для двух визуально нормальных тканей легких выше, чем в тканях легкого интактных животных. На данном слайде представлены реальные результаты одного из типичных экспериментов по сравнительной оценке экспрессии бета-тритабулин. Закрашенные гистограммы э, демонстрирует автофлёрсенсор клеток. Это клетки после инкубации только с торичными антитилами. Прозрачные гистограммы — это интересующая нас специфическая версия циклетов после инкубации с антителами к бета-3-табулину и вторичными антителами. Цифрами на гистограммах отмеченный уровень и индекс экспрессии. Отчётливо видна незначительность фоновой экспрессии бета 3 в нормальной ткани легкого Напротив, высокую, Высокой экспрессии маркера в ткани метастаза. Визуально нормальной ткани легкого окружающие метастатический очаг и в ткани легкого спустя 11 сутки после трансплантации опухоли, когда еще не выявляется видимые метастазы, экспрессия бета-тритабулина ожидаемо оказалась ниже, чем в опухоли. Но что наиболее важно все показатели экспрессии маркеров в данных тканей превысили таковые нормальные ткани легкого. Полученные результаты продемонстрировали, что исследованная экспериментальная опухоль рак легкого льюиса, как и большинство эпителиальных солидных образований человека, характеризуется высоким уровнем экспрессии бета-тритопулина. Кроме того, высокий метастатический потенциал опухоли лью с тропностью к ткани легкого позволил оценить распространенность опухолевого процесса не только за пределами сформировавшихся метастазов, но и в процессе гематогенного метастазирования при отсутствии признаков опухолевого поражения в органах на 11-й сотке после подкожной трансплантации опухоли. В обоих случаях визуально, в визуально нормальных тканях легкого выявлены клетки, экспрессирующие бета-тритабулин. При этом доля клеток выше, чем в ткани легкого интактных животных. Итак, главным выводом нашей работы является подтверждение правомощности гипотезы о возможности использования опухоли ассоциированного белка бета-тритабулина в качестве маркера локальной распространенности опухолевого процесса. И в заключение хотела бы продемонстрировать первые результаты оценки опухоли, ассоциированного белка бета-тритабулина в клиническом материале, полученного от пациентов с немелкоклеточным раком легкого и раком желудка. На слайде представлены примеры интересных случаев экспрессии бета-тритабулина в ткани опухоли и окружающей ее морфологически нормальные ткани органов. Обозначения, как и на предыдущих гистограммах, закрашенные, демонстрируют автофлюоресценцию клетки. Прозрачные — это интересующие на специфические флиресценции клеток. Цифрами на листограммах отмечены уровень экспрессии маркера. Так, первый пример демонстрирует высокую экспрессию бета 3 табулина ткани мелоклеточного рака легкого и практически фоновую экспрессию маркера в окружающую опухоль ткань. 47% против 20%. Интересно представляется сравнить второй и третий пример. Они оба демонстрируют практически идентичный уровень экспрессии бета-тритубулина в ткани опухоли, морфологически нормальной ткани органов. В первом случае в ткани немелкоклеточного рака легкого уровень экспрессии бета-тритубулина составил 53%, а в окружающей его ткань 45%. Во втором случае уровень бета-тритубулина в ткани рака желудка и окружающая его ткань составила 40 и 38% соответственно. Однако примечательно, что в первом случае интенсивность экспрессии, то есть количество маркеров в расчете на одну клетку, гораздо выше в опухоли, чем в нормальной ткани 150 против 70 условных единиц. А во втором случае не только уровень, но и интенсивность экспрессии идентична 53 против 48 условных единиц. И, наконец, заключительный пример демонстрируют крайне высокий уровень экспрессии бета-3 табулина в ткани рака желудка и средний уровень экспрессии маркера в окружающие нормальной ткани органов 71 и 39% соответственно. Важно отметить, что ни в одном случае уровень экспрессии бета-3 табулина в морфологически нормальной ткани окружающей опухолевича не превышал значение в опухоли. Таким образом, и на клиническом материале мы продемонстрировали возможность использования бета-тритабулина в качестве маркера локальной распространенности опухолевого процесса. Безусловно, практическая значимость полученных результатов, так как появление бета-тритабулина в морфологически нормальной ткани, окружающей опухолевый очаг, может являться дополнительным показателем, уточняющим стадирование заболеваний и прогноз агрессивности течения болезни. Спасибо за внимание.